Это парк Бородино, на территории которого мы находимся, или Героев гражданской войны, как правильно. Это по улице Станционный э, сквер и сквер Рокосовского по проспекту Кулакова. Эти три общественные территории, по ним предлагается два варианта для обсуждения, но допускаются и предложения граждан, какие они считают дополнительно внести. Возможно, где-то надо добавить детскую зону, спортивную, возможно, духовой оркестр в сквере Рокоссовского захотят жители с проспекта Кулакова, как в Бородино, иногда по выходным играют и очень спросом пользуются. Все жители города Курска могут зайти на сайт загородсреду.ру и через сайт госуслуги авторизоваться. Мы им в этом помогаем. И, собственно, посредством авторизации на этих двух сайтах можно проголосовать.